потому дэмпинг это абсолютно рыночный ничего плохого в нем нет рыночный маркетинговый инструмент то если вы запланировали какую-то задачу не сделали в течение 72 часов значит это была дурацкая задача если ты не предложил идею ты попадаешь в черный список тебя заносят в черный список где тебе не повышает зарплату не учат за счет компании ты первый кандидат на увольнение так жалко а у меня сейчас столько классных идей Подписывайтесь на канал Один из Битрикс. В эфире юбилейный выпуск программы «Битрикс24 спрашивает», а у нас каждый выпуск до 100-го будет считаться юбилейным. Кстати, хочу вам напомнить, что «Битрикс24» не только спрашивает, но и читает ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, мы все читаем, и на многие вопросы будем с удовольствием отвечать. Сегодня у нас в гостях партнер основатели компании «GenCloud». Возможно, я произнес это с неправильным американским произношением, но один из партнеров меня поправит. И ребята Юрий и Борис пришли к нам, чтобы поговорить о своих задачах, проблемах и вызовах. Мы компания GenCloud. Я Каракозов Юрий. Я Борис Лихачев. Мы занимаемся внедрением Bittrex24, но наша работа не оканчивается на завершении проекта. Мы продолжаем работать с клиентов, обучая его и консультируя. Каждый месяц мы проводим более 150 консультаций. У нас есть три цели на ближайшее время. Первая цель мы хотим стать первыми по облачному Bittrex24 в России. Вторая цель мы, мы хотим запустить на рынок свой собственный продукт. Третья цель мы хотим уехать в отпуск. Ну, один из самых, наверное, наших таких больных на текущий момент вопросов, который стоит очень остро у нас, это найм людей и новых кадров. Тут есть несколько проблем. Одна из проблем в том, что наш рынок достаточно молодой, mm -hmm. и качественных кадров пока еще нет. Не mm -hmm. выросло просто еще. Mm -hmm. Мало времени, мало опыта у людей mm -hmm. работы с продуктом. Поэтому есть кадры либо не квалифицированные под нашу специфику, либо квалифицированные, но которые просят много денег. Вот наш вопрос, как поступить в такой ситуации, все-таки вкладываться в людей новых, выращивать их без гарантии, остаться там с ними работать, они куда-то убегут через полгода, или там брать готовых, переплачивать им? Как поступить в такой ситуации? где или, брать я, людей? Почему не рассмотреть промежуточный вариант и не сделать а, что-то посередке, то есть вкладываться в молодых специалистов, но при этом у них формировать лояльность к вашему бренду. Вообще я всегда был сторонником того, чтобы брать людей со стороны, желательно с вуза, в свое время, когда издательство манованов Фербер начинало у нас было 14 сотрудников, из них 6 были студенты. То есть реально студенты, это очень здорово, ты, потому что можешь, они не знают слова «нет». Вот это мне всегда нравилось в студентах. Они не знают, как это сделать, но они никогда не скажут тебе «нет». Они просто берут, вцепляются в какую задачу, в задачу, которую ты им дал, и они ее решают. Если развивать институт наставничества в компании, то есть за молодым сотрудником закреплять опытного, если привязывать материальную мотивацию, наставника к результатам работы ученика, если развивать правильную корпоративную культуру, то вы не потеряете человека, которого вы взяли к себе, а так получается, что когда человек входит в компанию, ему потом как-то, ну, лениво уходить в другую компанию, потому что он видел эту компанию изнутри, он вместе с ней рос, и покидать ее совсем не хочется. А, ну, конечно, есть люди, которые будут искать, знаете, как рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, всегда будут такие люди, но я бы пошел по этому сценарию. Пытайтесь идти в вузы, выступать там. Вы просто договариваться с преподавателями о том, что вы придете в вуз и расскажете о том, что такое на самом деле бизнес, э, и, там, автоматизация или автоматизация бизнеса. Э, и, соответственно, скажете, ну, между прочим, мы берем к себе стажеров, э, зарплаты нет, но мы обещаем, что вы тут точно сможете э, показать, э, что... Вот не только теория, но и практика у вас за плечами. Напишите классный абсолютно диплом. А если будете работать очень хорошо, начнем вам платить а, повышенную стипендию и потом примем к себе на работу, не знаю, там, с определенными преференциями. А, мне кажется, что есть очень толковые студенты. Проблема только заключается в том, что самых толковых студентов выбирают еще на третьем курсе, потом приходить нужно на второй курс, а может быть, даже на первый, и как-то им удочку забрасывать, Ребята, подумайте про то, что генклауд – это прям, может быть, место вашей мечты. Я думаю, что книжку «Реворк» и книжку «Не сходить с ума на работе» вы уже читали. Ну, это такой гимн дистанционной работы, написанной командой «37 сигналов». Я думаю, что очень многие вещи оттуда нужно забирать. Очень хорошо написано про корпоративную культуру в компании, в компании «Запас», в книжке «Доставляя счастье». То есть можно очень много классных идей потому как формировать корпоративную культуру брать из... Западного опыта. Очень хорошая книга есть. Обнимите своих сотрудников. Ну, то есть даже если вы на выходных прочитаете пополам а, эти книги, а потом поделитесь идеями, а, у вас прям будет очень хорошая рабочая обстановка. У нас большая часть штата на, на удаленке. Почти все наши сотрудники работают в регионах России. До пяти лет, поскольку у нас миф Манованов и Фербер существовал пять лет без офиса. Мы все тоже работали на удаленке. Здесь есть просто определенные, э, определенные требования к людям, которые будут работать на удаленке. по факту, но это не означает, что я могу работать, начальник за мной не следит. Это означает, что на самом деле, как только ты встал в тапки, твой рабочий день из кровати, твой рабочий день начался. Здесь нужна очень высокая самодисциплина. Кстати, многие люди не могут работать в домашних офисах. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Но с учетом того, что вы и зайти и прозрачность работы человека, что он делает, когда он делает и даже как он делает, ну, абсолютно понятно, я думаю, что для вас это не, не проблема. Очень многие компании работают дистанционно. Это просто еще одно ограничение при нами сотрудников. Но это неудивительная история для IT. Вот если бы вы были продуктовым магазином и сказали, что наши кассиры и мейтрандайзеры работают удаленно, вот я бы удивился. А сейчас вы мне говорите это, я не удивляюсь вообще ни разу. Прям еще странно даже, что мы сейчас интервью проводим глаза в глаза. Я думаю, вообще надо ломать шаблон и теперь все делать по скайпу. Но, как говорил мой папа, по скайпу в баню не сходишь. Все-таки вот нам очень важно пожать друг другу руки, на что-то забиться и считать эмоции считать язык жестов. Ровно то же самое, когда мы пытаемся кому-то что-то продать, скайп – это последнее дело. То есть нужно сесть в машину, сесть в самолет или в поезд, доехать до человека, посмотреть ему в глаза и сказать то, что ты считаешь нужным. Или считать ту эмоцию, которую он тебе пытается передать. Мы вот, понимаем, что для кого-то нужна зарплата, для кого-то нужна self esteem самооценка, для кого-то нужна просто работа, которая доставляет удовольствие. Вот в конце концов, если мы вернемся в историю создания вашей компании, вы сказали, что у вас была богатая идея. То есть мы делаем general. Не электрик, Дженера Клауд. Есть очень хороший анекдот про консультанта: когда у одного человека а, заболели цыплята, и он а, пришел, а, фермер пришел к консультанту и говорит: У меня заболели цыплята. А, и консультант говорит: Я знаю, в чем проблема, их надо покрасить в зеленый цвет. Они будут цвета травы, будут лучше впитывать солнечные лучи и поэтому поправиться. Странно сказал фермер, но пошел купил краски, покрасил всех своих цыплят в зеленый цвет из пульберизатора. На следующий день приходит и говорит: Вы знаете, консультант, что-то все плохо, цыплята еще хуже себя чувствует. Им не хватает жизненной энергии, говорит: консультант. Надо поставить хорошую цветомузыку, поставить Майкла Джексон. Они начнут двигаться в такт музыке и, конечно, поправиться. Хорошо, сказал фермер, купил цветомузыку, купил музыку, поставил Майкла Джексон. На следующий день приезжает и говорит: вы знаете, у меня все цыплята сдохли. И на что ему консультант ГТК жалко, а у меня сейчас столько классных идей». Игорь, такой вопрос к вам. Мы в работе с клиентами ориентированы прежде всего на долгосрочные отношения. Наша база, она собиралась долго, и многие клиенты с нами с самого начала работы нашей компании. Вопрос такой, мы как интеграторы – Наша миссия настраивать Bittrex24 и помогать в работе с ним. Но когда клиент с нами достаточно долго, допустим 2-3 года, большая часть его потребностей по внедрению уже закрыта, с продуктом он хорошо знаком, все сотрудники обучены. Вопрос, как нам поддержать отношения с клиентом и сохранить свою значимость для него, потому что ну, зачастую клиенты эту значимость теряют, они ее не видят. Хороший вопрос, Борис. Я понимаю, что сейчас я вас буду подталкивать к тому, чтобы заняться еще чем-то, кроме BITREX24, но по факту BITREX24 очень глубокий, ну, большой функционал. Давайте представим, что вы приходите к клиенту, который называется А, делаете аудит того, насколько он использует BITREX24, и говорите, вы заряжены BITREX24 на 28%. Ну, то есть вы используете потенциал BITREX на 28%. Если такой зависший клиент говорит, а что нужно, чтобы 50, вы говорите, вот мы рекомендуем вот такие такие вещи там вот еще освоить или внедрить. Ну, то есть попробуйте сделать, если у вас действительно очень хорошие отношения с вашей клиентской базой, попробуйте эту клиентскую базу прямо про про про просегментировать. То есть появляется еще уровень зарядности битрикс. То есть как бы все у них есть, но вопрос, насколько это все используется. Может это поможет вам э развивать дальше, углубить, как говорится, и продолжить отношения с вашими клиентами, не занимаясь другими брендами. Это хороший вариант, да, он предполагает более глубокую работу с клиентом. Но ну, он еще предполагает создание комплекса неполноценности. Мы должны представить себе, что вы говорите мне, что мой, бит, мой бизнес заряжен bitrix 24 всего лишь на 30%. Я же явно 70% не довыбираю. И у меня появляется желание как раз ну хотя бы попасть там. И вы можете даже еще играть температуры, То есть зеленая, предположим, от 70%, как бы верхняя зона. Это зона чемпионов, Середнячки там начинаются с 45%, а все что ниже, это как бы лузеры. Ну, может быть плохое слово, ну там типа mm. начинающие. У всех красных, кто не был в нашей компании, это точно. Да, вот если они с вами работают, наверняка у них там ну, не, не 75% уровень заряженности, то есть не весь функционал битрикс24 они используют. Не весь. Весь? Нет, не весь. Не весь, ну вот вам и возможность для роста, ну по крайней мере, на той же самой клиентской базе. Мы делаем такой аудит бесплатный, чекап, каждый год. Ну, как обычно нам рекомендуют врачи. Mm -hmm. Проверяем и говорим, смотрите, у вас ситуация в компании изменилась. Раньше у вас было 50 сотрудников, не нужно было там иметь внутреннего портала. А сейчас у вас там уже 150 сотрудников, вам необходимость внутреннего портала есть. Там раньше вам не нужны были автоворонки, вы работали с партнерами, а сейчас вы начали работать с конечными клиентами, и вам они нужны. Ну, в общем, я думаю, что это как раз поддает вам возможность лучше погрузиться в бизнес клиента каждый год. Это не, так, ну, не такое большое усилие. И самое главное, это не выглядит как попытка продать ненужное, потому что вы проверили то, что ему необходимо, и, соответственно, ему это советуете. Да. Отличная идея. Я рад. Спасибо. Вопрос следующий, наверное, связанный с долгим поддержанием отношений с клиентами. Наш рынок он достаточно молодой еще, и поэтому набирает постоянно новых партнеров, новые компании приходят как совсем новые предприниматели, которые mm -hmm запускают свой бизнес так и какие-то взрослые уже люди, которые mm -hmm. умеют строить бизнес, приходят в нашу там, отрасль автоматизации серым системам или внутренних каких-то процессов именно на b 24 Часто новые предприниматели они не очень еще понимают свою бизнес-модель и они демпингуют по рынку, по mm -hmm. стоимости услуг, по каким-то mm -hmm. предложениям. Ну, то есть свое УТП еще не определили, но их УТП, которое т тестовое, пробное, оно часто лучше того, что предлагаем мы. Мы верим, что такие партнеры долго не живут и практика подсказывает, что они там через какое-то время исчезают, что их УТП еще там не выверено рынком, да, что он их вытолкнет, Но, тем не менее часть клиентов теряем uh -huh. вот, из-за того, что постоянный поток новых партнеров, uh -huh. которые приходят, хватают свое, уходят. Но мы уже потеряли там какую-то свою долю клиентов. Что делать в такой ситуации, как убедить клиента, что там ну, опыт, я... экспертиза, там... Uh -huh. Я понимаю, должности. что, наверное, ваши клиенты, которые с вами работают долгую ну, не поведутся на более низкую цену, потому что они уже привыкли к тому, что вы понимаете их бизнес, вы говорите с ними на одном языке. Мы говорим про то, как завоевать новых клиентов. С точки зрения завоевывания новых клиентов демпинг – это, ну, кстати, я думаю, всем это будет интересно. Бывает демпинг плохой демпинг хороший. Демпинг плохой, когда ты работаешь реально в минус, вот реально в минус, в минус себе. И при этом, конечно, рушишь других. А демпинг хороший, это когда ты скидываешь цены, у тебя еще остается достаточная маржинальность. Ты просто готов ей пожертвовать для того, чтобы завоевать долю рынка. Поэтому демпинг это абсолютно рыночный, ничего плохого в нем нет, рыночный маркетинговый инструмент. Но вот тогда, когда используется демпинг плохой, у компании есть определенное количество выборов. Вообще, на самом деле в теории есть 7 стратегий, но в вашем конкретном случае можно сделать следующее. Первое – не обращать внимания на такие компании. Как вы правильно сказали, они приходят и уходят. Ну и, собственно, те клиенты, которых к ним перебегают, или те клиенты, за которыми они бегают, это не ваши клиенты. А вторая стратегия – это предложить что-то тоже очень низкое. Предложим, это может быть какой-нибудь продукт, который с ограниченным функционалом, для которого делают самые молодые ваши сотрудники. Или продукт, на который ваша гарантия генклауд не предоставляется. Или за который вы вообще ответственность не несете. То есть люди должны понимать, что когда что-то делается дешево, это делается плохо. Есть очень хорошая картинка, которую ну, в интернете можно ее найти. Татуировщик выбивает на спине здоровяка. У здоровяка в руках такая картинка лошади пегаса, прям очень красивая фотография, реально такой пегас. А на спине у него татуировщик убивает такую лошадь, знаете, как дети обычно рисуют, ужасная такая лошадь, вообще на лошадь не похожа, скорее на верблюда какого-то похоже, там крылья в разные стороны, и, соответственно, подпись такая. Всегда найдется тот, кто сделает это дешевле. Но у тебя мысль такая, вот когда этот здоровяк подойдет к зеркалу и посмотрит на свою татуировку, что он сделает с этим татуировщиком? Поэтому вот на демпинг компании идут от отчаяния от отсутствия фантазии. Если у вас есть фантазия и если у вас нет отчаяния, то вы просто не разделяете точку зрения этих людей. Но еще раз, это тоже возможная стратегия. Кстати, третья стратегия из семи – это взять просто и поднять цены. Ну, то есть всегда найдутся адекватные клиенты, которые подумают, блин, прикольно, ну, то есть если продают дешево, у них плохо. Если продают эти дорого, то у них, наверное, хорошо. Потому что. Цена ⁇ это самый простой способ дифференцировать продукт. То есть, когда, предположим, мы видим, что машина стоит, предположим, 500 тысяч, и мы видим, что машина стоит 5 миллионов. Это лучший способ дифференциации машины. Если она дорогая, значит она клевая, она классная. Кстати, многие люди без застенчиво пользуются этим и на дурацкие продукты делают высокие цены и все равно продают. Потому что люди на это ведутся. Ну, в общем, можете поизучать эту тему в подробностях но тут скорее... Важно понимать, что всегда найдутся те, кто захотят купить что-то подешевле, несмотря на то, что риск покупки по очень низкой цене как бы очень высокий. И ты можешь получить не то, что ты хочешь, ты можешь вообще не получить то, что тебе обещали. Поэтому просто не обращайте внимания на этот сегмент, на этих ребят. Выжгем клауд. Если вы хотите терять, а, а, не хотите терять их клиентов, вам нужно создать компанию, которая называется а, Желтое Облачко. Ну, так, прям чтобы вот вообще было, вот не было связки с вами. Уже вот когда я называю компанию «Генклауд», прям понятно, что это должно стоить дорого. А когда компания желтая облачко, это понятно, что прям ребята чуть, чуть не бесплатно все делают. Ну и завоевывайте рынок, нижний сегмент, если вам интересно, создайте такую дочернюю компанию. Многие так делают. Вот это идея на миллион. Да, Игорь, мы. Очень много думаем про свой бизнес, мы им живем уже последние 4 года почти. Очень много идей, мы их очень много вынашиваем, квалифицируем. В выпуске с Катериной Ким вы говорили, что у вас есть приложение, которое позволяет оценивать перспективность идей. Вот мы что-то подобное всегда проводим у себя в голове и между собой. Но тем не менее, идей довольно много. Причем это не идеи, как захватить мир, это какие-то конкретные улучшения, которые принесут деньги быстро ну, или сократят издержки сразу. Они настолько простые, настолько понятны, настолько очевидны, что ну, прям бери да делай Но проблема в том, что их много. И брать и делать у нас получается все меньше и меньше. Ну, во-первых, я предлагаю вам вести мораторий на идеи. Это очень хорошая идея. И в одном из моих бизнесов это реализовано. У нас есть мораторий на идеи. То есть сотрудник не имеет права предлагать идею, какая бы она гениальная ни была, потому что нам сначала нужно сделать те идеи, которые были придуманы раньше. Второе, попытайтесь сотрудников замотивировать на реализацию идеи. Кстати, это прекрасный способ заставить сотрудника не только предложить идею, но и подписаться на ее реализацию. Мы предложим, компания Volkswagen платит сотруднику, который предложил какую-то идею, которая приведет к экономии 10% в течение трех лет. То есть, предположим, если я предложу какую-то вам идею, и она позволит вам сэкономить 4 миллиона а, рублей ежегодно, вы каждый год будете платить на 400 тысяч. Я, естественно, буду замотивирован такие идеи вам предлагать. А, и точно так же 5% от прибыли, которую получает компания в течение трех лет. А что, если этот сотрудник мы? А, как его Выплачивать себе бонусы. Мне кажется, это честная история. Ну, то есть в конце концов вы, собственники, вы понимаете, что если идея будет реализована, рано или поздно вы получите бонус. Но если вы будете еще сами себе выплачивать бонус от идеи, ну прям вот, отдельно, дополнительный бонус, немножко подрезая свой общий э, доход, который вы потом разделите в какой-то пропорции, мне кажется, это справедливо. Но хотя да, я считаю, что, конечно, это неправильная идея, а, сам сказал, а сам себя раскритиковал, а, собственники как раз должны думать в первую очередь над ключевыми идеями для развития бизнеса. Я думаю, что в этом и состоит основная задача собственника – придумывать, придумывать, придумывать. А когда у тебя идеи заканчивается, ты заставляешь придумывать а, своих сотрудников. Но было бы идеально, если бы вы и они придумывали все вместе. Есть такой немецкий предприниматель Клаус Кабел. Я был у него в гостях. Это немецкий ательер, ресторатор у него в компании. Работает в сезон 70 человек, не сезон 30. Так вот, он, жена и его дочь – и все остальные 30 сотрудников каждый месяц должны предлагать одну идею. Если ты не предложил идею, ты попадаешь в черный список, тебя заносят в черный список, где тебе не повышают зарплату, не учат за счет компании, ты первый кандидат на увольнение. Поэтому все пытаются предложить какую-то идею. Пусть даже высосанную из пальца, но у тебя мозг не, не ржавеет, ты прям вот должен предложить идею в месяц. Но есть это кнут, есть и пряник. Автор лучшей идеи получает бонус в размере примерно 30 тысяч евро, по результатам года. То есть та идея, которая дала максимальный эффект по результатам на реализации в течение года, автор этой идеи получает 30 тысяч долларов. И идите спросить своих сотрудников, кто из них будет готов предлагать идею. Если в конце года он получит 30 тысяч евро, все поднимут две руки и скажут «мы». Никто я будет делать, самый главный вопрос. Они же и будут делать. Идея должна быть реализована. А чтобы получить 30 тысяч евро, ты должен проследить за тем, чтобы она была реализована, или ты должен подписаться в рабочую группу, которая это будет реализовывать. Попробуйте свою компанию пропитать идеями креативности. Есть очень интересный автор Майкл Микалко. Uh, у него несколько хороших книг, и они как раз про креативность в бизнесе. Uh, попробуйте прочитать книжку, как люди думают. Ее написал русский автор Дмитрий Чернышев, вообще бомбическая книга на тему развития креативности. Но просто если человек решает головоломки, играет в шахматы, uh, делает какие-то нестандартные вещи, потому что он делает на работе. и У него рождаются нестандартные идеи, потому как бизнес делать лучше. Книги больше читайте. То есть, предположим, сколько у вас человек работает в компании? Десять. 10. Если у вас 10 человек в компании работает, вы можете 10 книг читать каждый месяц. К каждому раздали по книге. Получается, что к концу года вы прочитали 120 книг. В каждой книге есть идеи, а то и больше. И у вас будет уже 120 идей. Ну, то есть не обязательно то есть есть идеи сложные, но есть идеи очень простые. Но ну, предположим, может быть, вот вы шлете коммерческие предложения, да. а, вы подумаете: вот прикольная идея в одной из книг Гариамана можно сделать аудио-коммерческое предложение, или можно сделать видеокоммерческое предложение. А вы делаете презентации перед клиентами. Вы читаете мою книгу, читаете, о, прикольно, можно сделать презентацию короткую, среднюю и длинную. Вы дарите подарки своим клиентам? Нет. Вот, и зря. Вы приходите, нужно сразу подарить людям подарок, потому что они тут же проникают, думают, блин, ребята пришли с пустыми руками, я, конечно, не могу их подвести, должен хотя бы что-то им пообещать, а может быть, и правда им отдать заказ. Кстати, книга ⁇ Лучший подарок ⁇ Игорь, немножко продолжим вопрос, который мы начали. Когда у нас список идей есть, они нам понравились, проблем в количестве нет, мы выбрали самые лучшие, но проходит какое-то время и не воплощаются идеи. Прошла неделя, прошла две, связано это с тем, что мы погружены в какую-то рутину, там есть что-то простое, есть прокрастинация, никуда это не девается. Вопрос, есть ли какой-то критерий для бизнеса по времени, в течение которого не было реализованы идеи, что вот типа все, край, Ну типа если мы месяц ничего не внедрили, скоро нам конец. Ну, то есть, если это классная задача, сделайте ее в течение 72 часов, это трое суток. Если это, но ну, оказалось не классная задача, то вы будете прокрастинировать на ней очень-очень а, долго. Поэтому на такой объективный срок это три рабочих дня. А, не сделали, ну, соответственно, задача замещается другими задачами. Но бывают, конечно, длинные проекты, потому что что-то можно сделать за три дня, а что-то можно сделать и только за три месяца. Поэтому от задачи зависит. Но если у вас реально просто очень крутая идея родилась, и вы прямо чувствуете, что вы в нее верите, и вы прямо считаете, что ее нужно обязательно-обязательно сделать, неважно, сколько она времени займет, просто она должна быть сделана. Но дорогая ложка к обеду, вы должны понимать, что есть понятие MVP, и ждать совершенства, наверное, смысла нет. Нужно сделать первую рабочую версию, потом вторую версию, третью. Ну, так, как делать Bittrex 24, обновляя свой функционал. Ровно то же самое вы можете делать со своими проектами, со своими идеями. Хорошо, спасибо. А кто у вас человек продажи, кто у вас человек маркетинг? И кто ну, у вас есть... человек производства? Ну, Юра больше про продажи. Я больше про маркетинг. Но начиная с октября я сам стал работать с клиентами. То То, про что вы говорите, да, мы к этому пришли. И я понял, что мне нужно... Глубже знать продажи, чтобы продолжить работу не просто в маркетинге компании, а в компании в принципе. Отлично, отлично. Я даже часто говорю маркетологам на своих семинарах, что было бы круто, если бы вы пришли в отдел продаж попросились на недельную стажировку. Прям берете отпуск, но не идете в отпуск, а неделю проводите в отделе продаж. во-первых, у вас будет респект и уважуха со всей компании, что человек взял в отпуск, а на самом деле работает сейчас в продажах. Потом вы просто с ними будете всегда находить общий язык, потому что вы неделю с ними поработали. Почему нужен отпуск? Потому что в этот момент, когда у вас свалится какая-нибудь работа, связанная с маркетингом, вы скажете, я не могу, я в отпуске. На самом деле вы погружены в продажу. Я так один раз провернул, просто любовь продаж ко мне потом зашкаливала. Вот мы так и делаем сейчас, да. Но не забывайте ходить в отпуск, отпуск нужен. Это да. да это есть списки, куда мы хотим привести свою компанию. Одна из амбиций – это отпуск, иметь отпуск С, С, свой да, продукт. Работать не только и... удаленно, но работать удаленно в отпуске. Ну вот, может быть, вопрос, который меня, например, лично заботит. Вы, как человек, там публичный, успешный и предприниматель. Чем, не знаю, должна быть амбиция предпринимателя, где брать энергию, потому что всегда стресс, всегда операционка, миллион идей и все их не успеешь сделать. <мышляет> икигай. Вот я давно для себя нашел. Я работал несколько лет на японской компании и услышал от uh, Коника компании, что должен быть икигай. И икигай это то, что японцы называется большая цель, то, что по утрам заставляет тебя вставать с кровати, то, что тебе напоминает про твои приоритеты. Вот самый сильный икигай. Это когда ты хочешь сделать лидера. Я хочу вам рассказать ту, ту притчу, о мне рассказали японцы. Есть компания Caterpillar, которая доминировала на 80% рынка. И появилась компания, которая называлась КамАЦУ. И президент компании КамАЦУ, которая тоже работала, но в Японии, и пыталась сейчас открывать свои международные офисы по всему миру. И приходит журналист к компании КамАЦУ и говорит, КамАЦУ-сан, скажите, пожалуйста, вот какая у вашей компании миссия? Он говорит, миссия компании Камацу — сделать Японию процветающей, миссия компании KAMATSU сделать а, Камацу лидером рынка, миссия компании Камацу — сделать так, чтобы сотрудники, работающие у нас, гордились работой в компании, сделать так, чтобы родители тех детей, которые работают у нас, гордились своими детьми, сделать так, чтобы дети тех сотрудников, которые работают у нас, гордились своими родителями. Ну, Женнис уже явно заскучал, Он говорит, ну у вас миссия, все понятно, а какое у вас видение? И господин Камацу хитро улыбнулся и, сказать, Ур", хитро улыбнулся и сказал «Урыть, Катерпиллер!». свое время, когда мы создавали издательство «Мановнов» и «Фербер», мы были самым маленьким издательством на рынке. Но у нас была цель сделать «Альпину». «Альпина» тогда была номер один. На сегодняшний момент миф, миф – самое крупное издательство деловой литературы. Но ну, где-то подвезло, ну, где-то мы сильно работали. Но просто есть над чем-то очень долго работать. По плану, стеснув зубы, не теряя цели цель из виду. Вы станете номер один, я вас верю. Давайте забьемся, что на следующей конференции а вы станете номер один. Когда следующая конференция? Конференция Метрикс 2020. На которой подводятся итоги и объявляются. Весной будет Ну, итоги будут в феврале, скорее всего. Ну давайте товаре. через год. То есть, не в, вот марте, вот в марте. А вот не, не в этом следующий году, следующий а через год. В да. 2021 году. Ну так хорошо. В 2021 году мы первые. Бьемся? Бежим отсюда. Работать надо. Еще хотелось бы, чтобы... Не соскакивайте, Владимира, не соскакивайте, что... не соскакивайте. Ну что, сделаем их? Вопрос. Сперва нужны ответы, прежде чем мы подпишемся под эту странную авантюру. Но неужели у вас нет амбиции стать первым? как обеспечить ежедневное видение цели? в ежедневной своей работе соответственно материализация материализация то есть у вас должно быть что-то что материализует ну как бы показывает вашу цель предложим когда наше издательство шло на миллиард я поставил большую большую единичку красную в офисе нашей компании все ходили вокруг этой единички и всем это напоминало про то что мы должны сделать миллиард просто попробуйте сделать что-то что будет материализировать первое место купите в виде стола, в магазине спортивных товаров на первое место, на первую ступеньку наклеить свой логотип. На второй логотип того человека, который сейчас стоит на первом. На третьем ну, того человека, который сейчас амбициозно наступает вам на пятки. И, соответственно, вот вам визуализация. По утрам забязать, забирайте все на, на пьедестал номер один. Я сейчас не шучу, это все американские специалисты советуют. Визуализация – это вещь. Но при этом, если вы только будете забираться на пьедестал и даже будете там стоять с утра до вечера и ничего не делать... Сразу падать в кровать. Да, вы так можете вниз скатиться. Ну что ж, мы прекрасно поговорили с Борисом и с Юрием. Вы видите, ребята подвисли. Мне очень нравится, когда умные ребята подвисают. Это значит, жди чего-то великого. И я с вами не прощаюсь. До встречи в следующий вторник. Игорь генерирует идеи. Каждую из них можно сразу же применять. Мы ушли с полной головой новых задач для реализации. И я думаю, что именно эти задачи помогут нам достичь наших целей. Именно эти ценные советы приведут нас к победе. Да, встреча заставила меня крепко задуматься. Я думаю, в этом состоянии я пребуду еще как минимум до завтра. Ну а завтра начинаем. Подписывайтесь на канал 1SBitrix.